министр экологии и природных ресурсов республики Татарстан встретился со студентами Казанского федерального университета. Все больше и больше приходит к тому, что наши предприятия э, берут на работу уже как штатную единицу экологов. Исследования казанских ученых, как давление влияет на аморфные сплавы. Выяснилось что данный материал он является устойчивым, он сохраняет свои интересные перспективные свойства на большом интервале давления. Всем привет! В эфире «Универ а в студии – Илюза Шерифулина. В агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан прошел круглый стол на тему «Поддержка одаренных детей и молодежи в науке, спорте, искусстве». В мероприятии принял участие проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Тимирхан Алишев. Задачи, которые есть у Республики, у Российской Федерации, и они очень созвучные задачам развития молодого человека, его интеграции в профессиональные сообщества и вообще воспитания. Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков провел лекцию для студентов Института экологии и природопользования Казанского университета. На встрече со студентами Казанского университета Института экологии и природопользования Александр Шадриков рассказал об основных направлениях деятельности министерства, будущем трудоустройстве студентов и особенностях взаимодействия с университетом. Все больше и больше приходим к тому, что наши предприятия берут на работу уже как штатную единицу экологов. Это не то, что требование, это необходимость на сегодняшний день лучше иметь штатного эколога, чем оплачиваются штрафы, возмещаются ущербы. шербы. Встречи с будущими специалистами-экологами и проводятся уже не в первый раз. По словам Александра Шадрикова, такие встречи стараются проводить почаще, чтобы увидеть заинтересованность студентов и пригласить их на работу в Министерство экологии и природных ресурсов. Отметим, что более 200 студентов в прошлом учебном году проходили практику в Министерстве, а некоторые остались там работать. У нас в нашем Министерстве есть такое наставничество. Мы не только встречаемся с студентами, тем, кто вновь кто устроился к нам на работу, мы с ними встречаемся, обсуждаем. Мы хотим, чтобы они нам свежим взглядом рассказали, что мы должны поменять. Нам всегда интересно, наша креативная молодежь. Любая здравая инициатива. Александр Шадриков отметил активное участие будущих экологов в мероприятиях по охране окружающей среды, а также пригласил их стать участниками конкурса научно-практических работ по экологии. Заявки на него министерство принимает до 4 октября. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета стартовала акция «Татарща диктант». Она направлена на привлечение внимания к татарскому языку и культуре, повышение интереса к владению литературным татарским языком, самопроверку орфографических и грамматических ошибок. У нас в этом году три текста. Это для тех, кто пишет по республике Татарстан, по республике Башбея, есть для иностранцев и для жителей Российской Федерации. И по сложности они, естественно, отличаются. Например, сегодня мы пишем диктант, который предназначен для республики Татарстан. Текст у нас отрывка произведения Гумара Баширова. Я не скажу, что текст сложный, но в то же время есть ну, моменты, на которые нужно обратить внимание.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 В Казанском федеральном университете состоялась встреча проректора по образовательной деятельности вуза Тимирхана Алишева с генеральным директором благотворительного фонда Владимира Потанина Оксаной Арачевой. Участниками встречи стали преподаватели вуза в Казани, получившие гранты фонда в 2021 году. В Музее истории Казанского университета состоялось открытие выставки «Оптимист». Экспозиция посвящена 110-летию со дня рождения академика Андрея Трофимука. Выставка «Оптимист» посвящена юбилею выпускника Казанского государственного университета Андрея Алексеевича Трофимука. Изначально выставка была студенческим проектом историков. Материалы экспозиции организаторы собирали при помощи музея истории КФУ, геологического музея имени Штукенберга, научной библиотеки имени Лобачевского и сибирского отделения Академии наук. Здесь собраны документы. Оригиналы документов, фотографии очень интересные, фотографии, которые описывают его жизнь, вот сохранились фотографии, которые с его молодости с тех времен, когда он начинал работать в Башкирии, занимался нефтью газом. В день открытия выставки посетителям музея показали документальный фильм о герое выставки, про начало его профессионального пути, учебу на геологическом факультете, работе в нефтегазовой отрасли. В 1929 году Трофимук поступает в учебное заведение. К этому времени он уже уверен в том, что будет геологом. Во время учебы Трофимук сразу начинает работать в научно-исследовательской лаборатории. После окончания Казанского университета в 1933 году Трофимук около 10 лет работал в Башкортостане. Объекты его исследований являлась нефтяная геология. Автором выставки является студент-историк Института Международных Отношений. По его словам, экспозиция является продолжением музейной студенческой практики. Почему оптимист? Вопрос очень частый. Оптимист потому, что Андрей Алексеевич, несмотря на все проблемы, несмотря на все какие-то сложности, трагедии, он всегда старался смотреть на вещи с позитивной стороны, всегда старался продолжать это дело, несмотря на то, что все уже отказывались от этого. Он продолжал развивать э, нефтедобычу в тех местах, где уже все от этих э, скважин отворачивались. Это далеко не первое мероприятие в КФУ, посвященное Трофимуку. Например, в августе этого года у здания Института геологии и нефтегазовых технологий состоялся памятный митинг в честь юбилея академика. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Казань-Экспо завершает работу 9-й международный форум «Россия – спортивная держава». С 2009 года он ежегодно объединяет более 3000 человек – олимпийских чемпионов, представителей частного бизнеса, экспертов спортивной индустрии и просто неравнодушных зрителей. Эстафету спортивных мероприятий примет национальный фестиваль «Мир спорта», который отправится со спортивной державы по 10 городам России.